Приветствую, меня зовут Виталий Симофеев, и уже последние несколько лет я зарабатываю исключительно в интернете. И использование интернета приносит мне результаты в среднем от 100 и более 1000 рублей в месяц. И, соответственно, все, что мне необходимо для этого, это наличие моего ноутбука и, соответственно, доступа к интернету. Причем интернет не должен быть обязательно домашний. Вы можете подключиться к любой общественной сети Wi-Fi, либо просто-напросто, если находитесь где-то Далеко за городом, на природе, как привели я сейчас иметь при себе мобильный интернет. И вы точно так же, как и я, можете добиваться таких результатов, используя свой компьютер. Но дело в том, что в интернете очень много обманов. Да? Вам на каждом углу будут предлагать какие-то сомнительные способы заработка, из-за которых вы, скорее всего, потеряете свои деньги. И, собственно говоря, для того, чтобы вам с легкостью можно было начать свое дело в интернете, да, начать зарабатывать здесь, получать такие результаты, как у меня. Специально для вас я на собственной практике изучил и выявил топ-5 самых лучших способов, с помощью которых вы точно начнете зарабатывать в интернете. И для того, чтобы получить эти 5 способов, а также полноценный видеоразбор, где я по шагам рассказываю, какой способ имеет какие уникальности и особенности. Ниже, под данным видео, нажмите на кнопочку «Получить доступ» и в открывшемся окошке введите свой контактный email. Причем очень важно, чтобы ввели именно правильный e-mail, так как именно на него я отправлю вам доступ к видеоразбору и списку топ-5 лучших способов заработка в интернете. Поэтому, если вы хотите получать такие же результаты, как я, если вы не хотите быть привязанным к какому-либо месту и научиться зарабатывать из любой точки мира, да, имея при себе лишь ноутбук и интернет, тогда нажимайте ниже по данным видео на кнопочку «Получить доступ», вводите свой контактный e-mail и уже увидимся в следующем видео, в видеоразборе топ-5 способов заработка. Поэтому до скорых встреч, с вами был Виталий Тимофеев, пока!